Мы всегда славим наших спортсменок и возлагаем на них большие надежды. Конечно, не безосновательно, ведь некоторые наши красавицы из лучших в Европе. За последние годы столько девушек из стран СНГ становилось про, столько из них строило огромные планы на успешную карьеру за рубежом, но большая часть из них, к сожалению, потерпела фиаско. Как показывает практика, бег не короток. Слишком много спортсменок, которые так сильно похожи друг на друга. Девочки движутся, будто на конвейере. Как только одни уходят, сразу появляются новые. Многие заканчивают соревновательную карьеру, зачастую добившись определенного успеха, приобретя сотни тысяч подписчиков и какую-никакую известность. Ведь зачем напрягаться и тратить столько сил и денег на подготовку, если можно быть онлайн-тренером, моделью, амбассадором и зарабатывать на этом неплохие деньги. Именно так мы и потеряли огромное количество девочек, на которых возлагали большие надежды. Смогут ли когда-нибудь наши красавицы приехать в США и победить на чужом поле? До сих пор никому из многочисленных соискательниц не удавалось осуществить американскую мечту, победить на главном соревновании нашего любимого вида спорта. В принципе, парням этого тоже не удавалось, но это уже совсем другая история. Поэтому что-то засиделись американские про на пьедестале почета, ведь в основной своей массе американские бикини это раскрученные инстаграм-модели, большая часть которых не отличается фантастической формой, а некоторые спортсменки типа тем более в разы хуже, чем наши девочки. И, собственно, кроме наличия гражданства, распиаренного инстаграма и папочек на самых разных уровнях, ничего выдающегося в них нет. Но год за годом, сезон за сезоном их ставят все выше и выше. И закрывают глаза на целлюлитные орехи все чаще. Может быть с разделением федерации ситуация изменится. И за бугром обратят внимание на русских красавиц. В Европе дела обстоят куда лучше. И зачастую чемпионаты мира и престижные европейские турниры берутся штурмом нашими девочками и становятся больше похожими на чемпионаты. России. К тому же к настоящему времени расцвела целая команда прекрасных спортсменок, которые очень сильно спрогрессировали и удивили всех в прошедшем сезоне жизнерадостная, неподражаемая и притягивающая взгляды судей Мария Соколова на мажорной ноте завершила осенний сезон. Сначала Маша одолела всех на Питере, став чемпионкой Северо-Запада в категории фитнес-бикини, а затем поразила всех на чемпионате России, став вице-чемпионкой. Но триумфом на родной земле дело не ограничилось, и наша Маша отправилась покорять Европу. На международном турнире Diamond Cup Milano она взяла серебро среди юниорок и победила в основной женской категории. Ну а в абсолютной категории стала Третий, получив право на переход в дивизион ПРО. И это все в ее дебютный Сезон, который прошел максимально Эффективно, но был крайне затяжной И крайне изнурительный. Чего только Стоит целых 6 месяцев упорной подготовки Но не успели мы опомниться А Маша уже начинает готовиться к новому Сезону. На ближайший год она Остается в любителях, так как очень хочет Попасть на чемпионат России и чемпионат Северо-Запада еще раз. Конечно же Пределами России никто не ограничится Маша отправится покорять и европейские Чемпионаты. Стартов будет довольно много Главное, чтобы хватило сил и здоровья. Ну а первые соревнования пройдут уже в конце марта в Греции. Помимо бикини, российские спортсменки всегда славились в категории боди-фитнес, не оставляя никаких шансов соперницам как в Европе, так и во всем мире. Ну, а еще одна представительница команды «Живая сталь», чемпионка прошедшего Арнольд Классик Европа в категории боди-фитнес, прекрасная Марина Рудакова, в этом году обещает показать не менее достойную форму и завоевать как можно больше медалей, посетив как можно больше достойных зарубежных турниров. Когда-то многократная призерка в номинации «Фитнес-бикини» сменила категорию на боди фитнес И приняла абсолютно правильное решение, став после этого чемпионкой Арнольд Классик. К тому же бронзовая призерка чемпионата России в прошедшем сезоне съездила в Чехию на престижный европейский турнир «Элвис Прага Шоу», где сходу попала в топ-6. Ну а золото на чемпионате Сибири и несколько пьедесталов на Siberian Power Шоу» помогли хорошо спрогрессировать. Мало кто знает, что такая красавица когда-то начинала в хардкорной качалке, занимаясь пауэрлифтингом и даже выполнила звание кандидат в мастера спорта. Все это стало прекрасно подспорьем которое позволяет ей улучшать свою форму из года в год и соревноваться на высоком уровне Отменные пропорции, прекрасная презентация и образ – вот как должна выглядеть настоящая чемпионка в категории бодифитнес. Думаю, вы уже поняли, о ком речь. Прекрасная Алена Жимская, вице-чемпионка Санкт-Петербурга и обладательница фантастической формы, в этом сезоне вновь планирует покорить всех на чемпионатах Северо-Запада и России. Алена сделала выводы и исправила все ошибки, допущенные в прошлом сезоне, став частью сборной Питера на России. Она показала настолько качественную форму, что некоторые судьи посчитали ее чересчуржением. Жесткой, но зато приобрела ценный опыт и знание того, что нужно делать, чтобы стать лучше. Нельзя передать всей глубины волнения и трепета, с которым она выходит на сцену. И только ради этого момента хочется соревноваться снова и снова. Предстоящий сезон обещает быть очень захватывающим. И мы точно увидим очень много интересных турниров и появления новых талантов. Пожелаем нашим девочкам только удачи, ведь все остальное для уверенной победы у них уже есть.